Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 12 вариант из сборника Ященко УГЭшного от 2023 года на 36 вариантов еще и ФИПИшного. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Мат Давайте посмотрим первые 5 заданий. У нас есть дачный участок, есть баня с парным отделением. Парное отделение имеет размеры 2,8 на 2,5 на 2,2 метра. При этом окон нету, но есть дверка шириной 60 сантиметров на 1,8 метров. И представлена таблица со стоимостью и типом печей. При этом еще есть объем помещения, который данные печки вытягивают. При этом еще говорят, что кроме того, что электрическую надо у нас поставить, к ней надо кабелек протянуть, который будет стоить 5800 рублев. Хорошо. В первом задании надо установить объем кубатуры, который тянет печки, и, соответственно, номер печи. Минимальная, то есть, кубатура. Ну вот, 9 у нас минимальная под номером 1 идет. 10 минимальная идет под номером 3 и, соответственно, 11 минимальная под номером 2. Дальше. Во втором необходимо найти объем парного отделения. Как находится объем паралепипеда? А, в данном случае, да, обычный пролипипед. Комната. Для этого надо длину, то есть 2,8 умножить на ширину, на 2,5 и умножить на высоту, то есть 2,2, то есть простая арифметика в данном случае получается 15,4 кубических метра. Надо в кубических метрах, поэтому так и запишем, то есть 15,3. В третьем, во сколько обойдется у нас электрическая печка с установкой и доставкой, если еще доставка 1, ,0... ну не 1, а 1800 рублей. Ну, что у нас есть? Сама печка стоит 13 500, кабель к ней стоит 5 800, еще и доставка стоит 1800 Опять же, все необходимо сложить и получается у нас 21 100 рублей. То есть, записали 21 100. Дальше, дровяная печь массой 40 килограмм, на нее сделали скидку 10%, сколько стоит печь с учетом скидки. Первоначальная стоимость у нас принимается за 100%, то есть мы пишем, что 17500 это 100%. А стоимость с учетом скидки x рублей, то есть если на нее 10% скидки сделали и 110 забираем, остается 90%. Ну а дальше крест-накрест, то есть 17500 мы умножаем на 90 и соответственно делим на 100. Ну вот нолики сократились, осталось 175 умножить на 9, да 1 нолик добавить. Это 15750 рублей. Записали. 15750. Дальше. У нас есть арочка вот эта. И, соответственно, надо найти радиус этой арочки. Как он находится? Ну, опять же, вот здесь у вас половина от 48, то есть 24. Вот здесь 45. Это фактически у нас прямоугольный треугольник получился с катетами 45 и 24. Вспоминаем теорию Пифагора, чтобы найти R, это 45 в квадрате, да, 24 в квадрате под корнем. Что там получится? Получится 2601, а под корнем 2601, если у нас получается 51 сантиметр. Ответ надо дать в сантиметрах, поэтому просто 51 записываем. Дальше, найдите значение выражения. Что нужно сделать? Во-первых, в виде неправильных дробей все представлять. То есть, 1 на 16 это 16, да 11 это 27. То есть, получается 27 шестнадцатых. Дальше 3,7 восьмых. То есть, 3 на 8 24, при этом плюс 7 соответственно, сколько там будет? 31, то есть, минус 31 восьмая. Их хозяйство это умножается на 4. Естественно, 31 восьмую надо довести до знаменателя 16. То есть на 2 умножить числитель и знаменатель. Это будет 62 на 16. 27 минус 62 дает 35. То есть будет минус 35 на 16 и умножить на 4 первых фактически. Но опять же сократим. А если 35 поделить на 4, с минусом получается минус 8,75. Записали минус 8,75. В седьмом какое из чисел у нас принадлежит отрезку? Ну, надо просто выделять целую часть. Что получается? 47,14. Если 47 поделить на 14, это будет 3 целых. 3 на 14 это 42. 47 минус 42 это 5,14. Ну, понятно, как раз оно лежит от 3 до 4. Поэтому единицу пишем и смотрим дальше. 57,14 это уже больше 4. Дальше. Найдите значение выражения. Что нужно помнить? Когда у вас идет произведение в степени, то каждый из множителей возводится в эту степень. То есть фактически будет написано вот так. Когда у вас квадратный корень находится в квадрате, то в результате, если под корнем положительное число, у вас будет подкоренное выражение. Ну а дальше остается 72 поделить просто на 12. 72 делить на 12 это будет 6. Записали. В девятом необходимо решить неполное квадратное уравнение. Как такое решается? 144 переносим, получается x в квадрате равно 144. И находим в корень. То есть получается плюс-минус, обязательно плюс-минус пишите, корень 144, то есть плюс-минус 12. Вот это необходимо больше из корней, Ну понятно, что это 12. В десятом в 150, квадратных, квадратных, 150 карманных фонариков есть, соответственно 6 неисправных из них. Надо найти вероятность того, что попадется исправный. Для этого количество исправных из 150. А если уж 6 неисправных, то 150 минус 6 остается 144. Поделить на общее количество. Ну, в принципе, тут можно сократить на сколько там? На 3. Это будет 48,5 и умножить на 2. То есть 96 сотых. Ну, 96 сотых так и запишется. 0,96. Дальше необходимо установить соответствие. У нас в общем виде парабола задается вот такой формулой. При этом, если ветви параболы направлены вверх, то а больше нуля. Если вниз, как вот здесь и вот здесь, то а меньше нуля. Дальше, вершину параболы абсциссу можно найти как минус b делить на 2а. Поэтому, например, а, это будет точно первое, потому что коэффициент положительный. А вот здесь х 0 будет вычисляться как минус минус 8 на 2 на минус 1. То есть получается минус 4. Ну а минус 4 понятно, вот оно. Поэтому ставим двойку и ставим уже методом исключения тройку. Дальше есть формула энергии заряженного конденсатора. Надо найти энергию емкостью 10 в минус 4, если разность потенциалов 22. Тут просто необходимо подставить. То есть будет 10 в минус 4 умножить на 22 на 22, потому что там в квадрате, и делить на 2. Но сократится. То есть получается 10 в минус 4 умножить на 22 и на 11, это соответственно 242. Минус 4 это фактически единица делить на единицу с четырьмя нулями. Но опять же 4 нуля, то есть 4 знака после запятой должно быть и 242. Пишем 242, но это 3 знака. Добавляем 4. И вот наш ответ. То есть 242 10 тысяч. 242, конечно же. Дальше решите системку. Что сделаем? У нас обычное линейное неравенство. То есть 48 перекидываем. 6 перекидываем. Получается 6х больше 48. Когда перекидываете, не забывайте поменять знак. Минус 5х больше, чем минус 4. Минус 6 это минус 10. В первом случае обе части делим на 6, то есть получается x больше 8. Во втором случае делим на а, минус 5. Но при этом получается, что знак неравенства, так как делим на отрицательное число, меняется на противоположный. Ну а минус 10 на минус 5 это двойка. Что получилось? Получилось у вас, что x должен быть больше 8 и при этом одновременно больше 2. Но как видим, таких пересечений у нас просто нет. Соответственно, решений у данного неравенства нет. Система неравенства. Это третий вариант ответа. Дальше есть амфитеатр, в первом 20 мест, в каждом следующем на 2 больше. Соответственно, надо в десятом ряду найти, сколько у нас мест. Это арифметическая прогрессия. То есть у нас есть последовательность чисел, то есть там 15, 17, 19 и так далее. Первый член прогрессии это, соответственно, 15. То есть сколько в первом ряду? А нам необходимо с вами найти в десятом. То есть пишем А10 равно. Есть формула, которая выглядит как n член, находится как А1. На D, N-1. D называется разность теоретической прогрессии. То есть это как раз то число, насколько каждый раз увеличивается или там, уменьшается. Но главное, чтобы всегда это было. В нашем случае это 15 плюс 2. Ну и соответственно на 10 минус 1. N -1, это порядковый номер. То есть нам 10 ряд, поэтому 10 будет равно. 10 минус 1, 9. 2 на 9, 18. 15 до да, 18. Так. Нет-нет-нет, не 15, конечно же, вот сколько у меня, скорее всего, полетит. А у нас 20 мест в первом ряду, конечно же 20, надеюсь, вы повнимательнее, чем я. То есть 2 на 9 это 18, и в результате получается 38. Вот теперь у нас уже все правильно, то есть 38 записали, смотрим дальше. Прямая параллельная стороне АС треугольника ABC пересекает AB и BC, в M и N. Соответственно, АС-36, МН28. Надо найти площадь MBN, если ABC 162. Что у нас получается? Раз параллельно, то угол B равен углу BAC, как соответственные при параллельных Mn и AC секущий АБ. При этом угол B для треугольников получился общий. Следовательно, два этих треугольника подобны по а, двум углам. То есть треугольник МБН подобен треугольнику АВС. При этом у них есть коэффициент подобия. То есть это отношение МН к АЦ. То есть во сколько раз каждая сторона одного там больше другого. То есть 28 к 36. Это у нас сколько там? На 4 если сократить. 7 получается к 9, да? Вот. А площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия. То есть получается 7 к 9 в квадрате это 4981. Ну и все. То есть здесь s, здесь соответственно 162. Вот если 49,81 на 2 умножить, получаем 98, 162. Эти одинаковые, значит s должна быть 98. Вот, в принципе, все решение для данного номера. Дальше у нас есть окружность, соответственно, угол NBA41, надо найти угол NMB. В чем смысл? У вас угол NBA является вписанным, он опирается на дугу NA. Дуга в два раза больше будет, потому что вписанный в два раза меньше дуги. Вся AB, так как отрезается диаметром, это 180. В таком случае дуга NB, это будет 180 минус 82, что дает нам 98. Ну и в таком случае угол N, M, B, как опирающийся на 98 градусов, являющийся вписанным, он будет в два раза меньше просто. То есть, соответственно, 98 мы делим на 2 и получаем ответ 49. Дальше. У нас есть диагонали прямоугольника, они пересекаются в точке О, БО O23, AB26. Надо найти АЦ. Диагонали в прямоугольнике равны, то есть БД равно АЦ. Диагонали в прямоугольнике точка пересечения делится пополам, то есть БО будет равно ОД. В таком случае, чтобы найти БД, достаточно БО умножить на 2, то есть 23 на 2 это 46. Ну а АЦ будет те же самые 46. Хорошо. В 18-м дана клетчатая бумага, размер клетки 1 на 1, соответственно изображена трапеция, надо найти длину средней линии. Длина средней линии вычисляется как полусумма оснований, а у вас одно основание 2, а второе основание 6. Соответственно 2 плюс 6 делить на 2, это будет 4, но это будет 4 клетки. Сторона клетки равна единице, поэтому 4 умножаем на 1 и получаем ответ, то есть те же самые 4. Дальше, какие следующих утверждений верны у нас? Сумма углов выпуклого четырехугольника 360 абсолютно верно. Средняя линия трапеции равна сумме оснований ну, вы только что в предыдущем задании уже сказали, что полусумме. Любой пролограм можно вписать в окружность. Нет, чтобы вписать в окружность, надо, чтобы сумма противоположных углов была равна. То есть в частный случай только вписывается это прямоугольник. Поэтому третье неверно. В 20-м необходимо решить уравнение. Что мы видим? Мы получаем обычные квадратные уравнения, если перенесем все в левую часть. То есть эти уничтожаются, Но опять же, они были изначально, и это был корень четной степени. Поэтому под коренной должно быть больше либо равно нулю. При решении квадратного уравнения через дискриминант, либо Виета, ну вот я по вието буду решать, сумма корней 3 произведения минус 18. То есть корни подбираются легко, это 6 и минус 3. Но при этом у нас минус x должен быть больше либо равен, чем минус 5, или x меньше либо равен 5. То есть мы обе части умножаем на минус 1, и когда в неравенстве умножается или делится на отрицательное число, то знак неравенства меняется на противоположный. То есть получается x меньше либо равен 5. Ну понятно, что шестерка в таком случае не подходит, и соответственно выходит, что x равен минус 3 является единственным решением. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 80 км, а после стоянки возвращается в пункт отправления. Надо найти скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения у нас 5 км, стоянка 23 часа длится, а возвращается через 35 часов. Что получается? Если мы собственную скорость возьмем за x км в час, то скорость по течению реки будет x плюс соответственно, 5 км в час. И тогда время движения по течению реки, это пройденное расстояние делить на скорость по течению, вот оно. Скорость против течения будет уже x минус 5 километров в час. В таком случае скорость против течения, о, время против течения, это расстояние на скорость против течения. При этом, если мы время по течению сложим с временем против течения, мы найдем время движения, а время движения, это 35 часов пути минус 23 часа стоянки. То есть получается равно 12. Вот наше уравнение. Обе части спокойно поделим на 4. Получаем 20 на х плюс 5 плюс 20 на х минус 5 равно 3. Тут только приводить к общему знаменателю. То есть 20х минус 100 плюс 20х. 20х сказал, написал 200. Это я умею. Плюс, соответственно, 100 и равно 3 на х в квадрате минус 25. Ну, понятно, сократилось, раскроем скобки, 40х перенесем. То есть, минус 40х минус 25 равно 0. Вот такое квадратное уравнение. Опять же, можете через дискриминант, можно через четверть дискриминанта. Я через четверть буду решать. Половина от минус 40 это минус 20, то есть, минус 20 в квадрате это 400. Ну и плюс АС, то есть, плюс 70. Соответственно, только не 75, конечно же, немножко напортачил при арифметике, плюс 75 на 3. То есть получаем 625. В таком случае x1 это 20 плюс 25 делить на 3 это 15 км в час. Как раз вот она наша скорость собственная. А скорость 2 x2 меньше нуля. Естественно, мы ее не рассматриваем. Хотя скорость, конечно, векторная величина. Поэтому отрицательной она быть может. Но в нашей интерпретации условия она быть отрицательной не может. В 22-м необходимо построить график функции. Ну, что мы с вами пишем? Если то, что под модулем, то есть 4x плюс 7, больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть он раскрывается как просто вот таким вот макаром. Но так как перед ним минус, то... Получаем вот такое выражение. Если же подмодульное меньше нуля, то он раскрывается вот таким макаром, то есть поменяв знаки на противоположные. Но с учетом, опять же, минуса, они еще раз поменяются, и получается плюс 4х плюс 7. Вершину параболы можно найти по формуле. x нулевое абсциссу минус b делить на 2а. Соответственно, в нашем случае x0 это минус минус 4 делить на 2 на 1 это двоечка. А y0 это вот двоечку вот сюда подставляем просто. Будет 4 минус 8 и соответственно минус 7 это получается минус 11. Ну и то же самое для второй параболы проделываем. То есть минус 4 на 2 на 1 это двоечка. Соответственно y0 будет только уже сюда подставляем. 4 плюс 8, соответственно, нет, простите, хотя нет, не простите, а вот здесь будет минус 2. А минус 2 в квадрате 4, 4 минус 8, минус 4 плюс 7 это 3. Все, в принципе, вот у нас основные сведения на данные. Что нам надо? Нам надо найти, не найти, нарисовать, получается, декартовую систему, причем на троечке мы остановимся. А вот вниз нам надо будет аж до минус 11 тянуть. Минус 2, минус 4, минус 6, минус 8, минус 10, минус 12. Вот здесь будет минус 11. Дальше отмечаем вершину параболы. В первом случае у нас вершина параболы это 2 минус 11. То есть вот здесь у нас двоечка, вот здесь у нас минус 11. Дальше вы можете, в принципе, таблицу себе рисовать, если вам так удобно. То есть взять единицу, подставить, получить минус 10 и подставить сразу симметрию. Взять нолик. Нолик, если подставить, вы получите, соответственно, минус 7. Это вот здесь будет. И симметрию подставить. Взять минус единицу. Потому что у нас есть вот это выражение 4х плюс 7 равное нулю. То есть х равно минус 7 четвертых. То есть, вот для вот этих значений. То есть, мы до минус 7 четвертых спокойно тянем. Так, если минус единицу подставить, мы получим 3, 4, 5, минус 2 получим. Подставили. Единственное, вот минус 7 четвертых тоже отдельно надо подставить. Фактически, там модуль равен нулю, и мы получаем минус 7 четвертых в квадрате. То есть, это 49,16. То есть, это 3 целых с копейками, 3 1,16. Поэтому, если мы минус 7 четвертых возьмем, это где-то вот здесь, мы получим 3,16, где-то вот здесь число. Ну и рисуем нашу параболу. Раз, два, три, четыре, пять, соединили, шесть. Единственный момент, вот здесь-то она у нас остановилась, а вот здесь она не останавливается, она уходит. 3, 4, 5, поэтому шестерку надо бы подставить. То есть будет 36 минус 24. Это 12 минус 7, это пятерка. То есть ну, где-то вот здесь пятерочка будет, соответственно, она туда ушла. Все, нарисовали нашу параболу. Вторую также чертим. У нее минус 2, минус 2 вот здесь 3, то есть у нее вот вершинка. Понятно, что вот здесь будет соединяться. Ну и соответственно подставьте минус 3, вы получите четверку. Вот такой вот график нашей функции. Здесь такая маленькая штучка получилась. То есть у вас он в реале выглядит вот так. Вот таким вот макаром. Хорошо, что дальше? Нам надо узнать, при каких значениях m прямая y равно m имеет ровно три общие точки. У нас с графиком функции. Прямая y равно m, это прямая параллельная оси x, проходящая через ординату m. То есть вот здесь ордината, то есть координата y минус 12. Значит, это m равно минус 12, ну или y равно минус 12. Вообще, это, конечно, y равно минус 12, на самом деле. Если мы проведем вот так одну точку пересечения, дальше вот мы проводим, проводим везде две точки пересечения. Когда будет три точки. А три будет, когда она пройдет через вот эту вершинку параболы. То есть, это y равно 3. И когда она пройдет через вот эту точку пересечения, а мы ее отдельно считали, это 49,16. Поэтому m равно 3, ну и соответственно 49,16. Ну или там 3,16, кому как удобнее, разницы никакой. Дальше, в 23-м у нас прямая параллельная основанием abcd а, трапеции пересекает ее боковые в ef. Это abcd, а, соответственно, надо найти длину ef, если ad а, 48 bc 16 cf 5 к 3 давайте нарисуем трапецию вот например наша трапеция как нибудь вот так выглядит а bcd в прошлый раз я несколько иначе показывал решение сейчас покажу еще раз несколько иначе вот провели параллельно у нас здесь е e, здесь f отношение 5 к 3 то есть 5x пишем 3x хорошо сделаем дополнительное построение то есть до пересечения. Пусть здесь какая-нибудь точка М. Что мы с вами можем сказать? Ну, так как у нас BC параллельно EF и параллельно AD, то у нас получается куча равных углов соответственных. То есть, например, вот угол MCB равен углу МФЕ и равен углу, соответственно, МДА. Они равны, как соответственные при параллельных там и секущие. При этом угол Е e Является общей для трех треугольников. Следовательно, по двум углам треугольник МБЦ подобен треугольнику МФЕ и подобен треугольнику МДА. Опять же, если у нас есть подобие, мы можем расписывать отношения сторон. Так, БС у нас 16, АД 48. Ну, например, у нас МС относится к МФ... И относится, соответственно, к МД. Конечно, трехэтажной дроби никогда не пишите. Но для понимания будет понятно. Для понимания будет понятно. Ну да. БЦ к ЕФ, соответственно, к Д, То есть вы можете просто взять себе, например, вот эту часть рассмотреть. Или, например, вот эту часть рассмотреть. Или верхнее МЦ и МД взять. Но что получается? У нас БЦ к АД... Это 16 к 48, то есть 1 третья. То есть, соответственно, и МС получается к МД, это 1 третья. Вот здесь у нас с вами 8х, правильно? Причем МС составляет одну часть из трех от МД, значит СД составляет две части из трех, То есть две части это 8х, значит одна часть это 4х. Все, записали 4х. То есть у нас MC это 4x. Ну и все, в принципе, решение заканчивается сейчас, потому что у нас bc относится к еф так же, как МС относится к Mf. А это в свою очередь у нас 4x к 4х к 9x, то есть 4 к 9. Значит, для того, чтобы найти EF, достаточно взять bc умножить на 9 и поделить на 4. Это у нас в свою очередь равно 36. А вот, в принципе, все решение. В 24-м точка пересечения диагонали параллограммы АБЦД это О. Через нее проходит прямая пересекающаяся A, пересекающая АБЦД в точках П и Q. Надо доказать, что БП и ДК равны. Ну, опять же, задача уже решалась в предыдущем. Абсолютно такая, что там только точки были другие. Поэтому сразу рисуем точку пересечения наших диагоналей. О проводим какую-нибудь прямую можно параллельную, можно не параллельно без разницы а b пересекается в п соответственно здесь пересекается в Q. нам надо доказать что вот это равно вот этому что мы видим первое точка пересечения диагонали по свойству параллограмма делится пополам то есть b равно ОД. второе угол b о п равен углу Q, соответственно, OD, как вертикальный. То есть, вот здесь равно вот этому. Третье. Угол PBO равен углу QDO, как накрест лежащий при параллельных AB и CD, и секущий BD. В таком случае, по двум углам, то есть, из пункта 1.3, у нас получается треугольник PBO, равен треугольнику ОДК по стороне и двум прилежащим к ним углам, то есть по второму признаку. Но отсюда следует, что BP равно DQ, как стороны, лежащие напротив равных углов. Вот и все. В треугольнике АВС на его медиане BM отмечена точка К, так что БККМ4 9, прямая АК, соответственно, пересекает bc в точке П, найдите отношение площади треугольника АКМ к площади четырехугольника КПЦМ. Хорошо, давайте нарисуем быстренько треугольничек. Введем обозначение. Проведем медианку БМ. То есть медиана она в центр противоположной стороны. Возьмем точку К. Проведем АК и она у нас пересекает в точке П. При этом БК к КМ 4 к 9, то есть сразу 4Х 9Х. Хорошо, как будем решать? Первое. Площадь треугольника АБС возьмем за S. В таком случае отношение, например, площади треугольника АБМ к площади АВС, это будет АМ к АС. Дело в том, что у этих треугольников одинаковая вершина, соответственно, основания продолжением друг друга являются то есть получается такая ситуация что с учетом того что площадь треугольника находится как одна вторая стороны на приведенную к высоту <свят> на приведенную к ней высоту 1 а 2 и h одинаковые у них они сократятся вот их площади относятся как стороны к которым проведена высота ну то есть а М, к, с. то есть у нас здесь один к двум значит площадь треугольника abm а, кстати так же, как и площадь треугольника bmc это будет S на 2. Дальше нам надо К, М, соответственно, ага, проведем МЛ параллельно КП. То есть, пусть МЛ у нас параллельно КП. Что тогда можно сказать? По теремефалису у нас АМ к mc то же самое, что ПЛ к LC. Потому что. Угол, если пересекается параллельными прямыми, то стороны угла, то есть отрезки, которые получаются на сторонах углов, они пропорциональны друг другу. То есть один к одному. То есть они равны между собой. С другой стороны, у нас, если на угол МВС посмотреть, то БК к КМ будет относиться также как БП соответственно к ПЛ. Здесь отношение 4 к 9. Поэтому спокойно пишем 4У. Здесь 9У, здесь 9У. Все хорошо. Теперь третий момент: Что нам надо там? Ага. Площадь треугольника АКМ будет относиться к площади треугольника АБМ. АБМ также абсолютно, как КМ. А относится к БМ абсолютно по тем же рассуждениям, которые были вот здесь. У них вершина А одна и та же, соответственно, высота из вершины А будет одинаково, вот поэтому отношение у нас идет. То есть 9х к 4 до да 9 13 то есть 9 к 13 То есть площадь треугольника АКМ это 9 13 от S на 2. Ну, можно сразу написать, что это 9S на 26 Хорошо. Дальше. Нам нужен четырехугольник КПЦМ. Да? КПЦМ. Хорошо. Аналогично. То есть, у нас четвертый. То есть, площадь треугольника АПЦ относится к площади треугольника АБЦ, так как у них вершина А одинаково, так же как ПЦ относится к БЦ. То есть, это 18 игреков к 22 у. То есть, 9 соответственно... 22 же 9 до 9 18 да то есть 18 y к 22 y ну 9 к 11 то есть можно сказать что площадь апц это 9 11 от площади abc а, от с то есть 9 с на 11 следовательно площадь четырехугольника к П, с, M. вычисляется как что? Площадь треугольника АПС, то есть 9С на 11, минус площадь треугольника АКМ, то есть 9 s на 26. Но в принципе девятку-то мы можем вынести 9С. Остается 1,11 минус 1,26. То есть получается 9С, 26 минус 11 на 26 одиннадцатых. То есть, 9s умножить на 15, на 26, на 11. В принципе, так и оставим. Почему? Потому что дальше нам надо же отношение площади. Там все нас сейчас начнет все сокращаться. То есть, площадь нашего АКМ относится к площади КПЦМ. Так же, как 9s на 26 делить на вот это. То есть, умножить на 26 на 11, на 9s на 15. 26 сократилось, 9 сократилось, и в результате у нас получается 11,15. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Ну и, естественно, для данного варианта в том числе. Если вы досюда смотрели, вы молодцы, я этому безумно рад, что вы осилили. Не забывайте, пожалуйста, про подписку. Если вам понравилось видео, опять же, лайки, рассказывайте друзьям о канале. Ну, все, в принципе, как обычно. До новых встреч, дорогие друзья!